Эта лекция посвящена изменениям в законодательстве, которые, как мы знаем, случаются у нас нередко, и поэтому нужно быть каждый раз готовым к ним и изучать их с нуля. Эта лекция посвящена новому порядку голосования по месту нахождения. Раньше избиратели, которые в день голосования оказываются не... В том месте, где они зарегистрированы, они имели возможность взять открепительные удостоверения по месту регистрации и с ними уже голосовать где угодно. Но такой э, порядок затруднял э, реализацию активного избирательного права для тех, кто живет далеко от места регистрации и не имеет возможности приехать за открепительным. Сейчас вместо этих поездок придуман другой способ, а именно реализация активного избирательного права при помощи заявлений о голосовании по месту нахождения. Порядок этого голосования утвержден постановлением ЦИКа от 1 ноября 2017 года, за полтора месяца до начала президентской избирательной кампании. Значит, одновременно с новым порядком продолжает действовать еще и старый, он тоже никуда не делся, и поэтому те люди, которые неожиданно оказались перед днем голосования не по адресу регистрации, а именно те, кто находился в боль... находится... будет находиться в больницах, те, кто содержится под стражей или военнослужащие за пределами воинской части, а также... Работники предприятий непрерывного цикла, которые не могли никак раньше подать никакого заявления, они могут написать простое, обычное заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, и решением участковой комиссии их могут включить, то есть это, к ним, на них этот порядок не распространяется. Для основной массы избирателей, которые в день голосования не будут находиться по месту регистрации, порядок предлагает, начиная с 40, 45 дней до дня голосования, то есть с 31 января, подать заявление о том, что они будут... Находиться в конкретном месте, не просто открепиться в никуда, как это раньше было, а прикрепиться к конкретному избирательному участку, на котором они должны будут находиться, планируют находиться 18 марта. Значит, такие заявления можно подать в ТИКах, в МФЦ и на едином портале государственных услуг. И к этому же. Способу за 20 дней до дня голосования подключаются и все участковые избирательные комиссии России. Причем не имеет значения, в какой комиссии избиратель подает это заявление. Любая комиссия, независимо от его места регистрации, обязана такое заявление принять, и он сообщает ей, этой комиссии, что он в, такой, в день голосования будет находиться там-то. Такое заявление можно подать один раз. Все заявления, поданные позже в других местах, другим способом, в другой комиссии, они будут считаться неучтенными, и такой человек считается, что не сможет проголосовать больше, чем одна, один раз по такому заявлению. Но для тех, кто опомнился только за 4 дня до дня голосования, именно 13 марта, для них сохраняется еще фактически тот же самый порядок с обычными открепительными. Только эти открепительные заявления называются, ну, называются специальными, и к ним приклеивается номерная марка, которая может, может быть использована только один раз. И вот тут уже это, такое заявление можно подать только на своем избирательном участке, где избиратель зарегистрирован, и без указания места, куда, где он будет голосовать. То есть это полный аналог старых открепительных. Таким образом, до 12 марта э, можно прикрепиться к конкретному избирательному участку, а с 13 марта открепиться от своего ну, как бы в любой избирательный участок. Э, вот так выглядят эти заявления. Они приведены в, в рабочем блокноте. Отличаются они друг от друга наличием в первом случае QR-кода, по которому легко ввести информацию в заявлении в газвыборы, а во втором случае наличие места для прикрепления специальной марки. теперь как это все можно сделать? Такие пункты приема заявлений должны работать не менее 4 часов в день по предъявлению паспорта лично. Избиратель приходит и, заполняет, приходит и сообщает оператору пункта приема заявлений все сведения, и когда они проверяют, что все записано верно, то такое заявление распечатывается, он его подписывает и получает отравной талон о том, что он такое заявление подал. Оператор обязан предупредить избирателя, что он может подавать такое заявление только один раз. Все эти заявления учитываются в журнале э, учета э, заявлений. В этом журнале э, указывается только фамилия человека, принявшего это заявление, и фамилия избирателя. Куда, э, значит, в какой УИК, из какого УИК они переходят, это заявление такой информации не содержит. Оно уходит в ГАС-выбор, и гас уже сами пытаются перераспределить э, избирателей. Э, значит, э, теперь э, в ТИКах э, каждый день, э, когда идет прием заявлений, э, происходит передача, там же находится газвыбор, происходит передача этой информации в систему газвыбора, а когда эстафета перейдет к участковым комиссиям, то тогда сначала раз в три дня, а потом уже ежедневно эти сведения также будут собираться в ТИКах, вместе с журналами регистрации, тоже передаваться э, через газвыборы вот, в эту общую систему регистрации избирателей. Ну и э, закончится это все э, 13 марта в 10 утра. И, э, соответственно, э, не позднее 14 марта э, система газвыборы больше не принимает никаких заявлений для их учета перемещения избирателей. Теперь как будут формироваться списки избирателей? Значит, не позднее 16 марта каждая участковая избирательная комиссия, вернее должны быть сформированы списки для участковых избирательных комиссий двух сортов. Первый список – это те, кто должны быть исключены из списка избирателей данной участковой комиссии и списки тех, кто должны быть включены вот после всего этого перемешивания избирателей всей страны, о котором они заявили лично и с паспортом. Значит, те, кто, те, кого нужно исключить, просто ТИК формирует этот список, и участковая комиссия своим решением их вычеркивает из своего собственного списка. Те, кто должны быть включены, должны быть включены соответственно, ТИК формирует просто дополнительные вкладные листы в список избирателей, которые брошюруются все вместе. То есть это будет отдельный дополнительный список, заранее сформированный. Значит, те же избиратели, которые придут с специальными заявлениями с маркой, да, которые имеют вольную и могут голосовать где угодно, их следует вносить в пустой список и учитывать там. Да. Значит, теперь, значит, как такой избиратель будет голосовать по месту нахождения? Значит, если все в порядке, система ГАЗ-выборы в соответствии с графиком, о котором я выше говорила, все сделала правильно то э, не позднее э, 17 марта все эти списки должны быть готовы и 18 -го марта ждать своих избирателей. Да? Э, если же, э, ну и, соответственно, избиратель, который приписался, прикрепился к определенному участку, он приходит с паспортом, находится в списке, ему вводят бюллетень, все прекрасно. Значит, если э, он пришел туда, куда он прикрепился, а его там не ждут, то он должен показать отрывной талон, и тогда участковая комиссия запрашивает территориальную о том, что была проведена проверка, действительно он прикреплен к этому избирательному участку, и после проверки ему выдают бюллетень. Значит, кроме первых заявлений, которые настоящие, еще в УИКе спускается информация о неучтенных заявлениях, то есть ложных, которые вторые, третьи, четвертые и пятые. И, соответственно, если избиратель пришел, нарушая все предписанные ему порядки и хочет проголосовать по второму, третьему, четвертому или пятому заявлению, то этого ему участковая комиссия дать не может, если у них есть информация об этих неучетных заявлениях, и она своим решением отказывает в голосовании такому избирателю. То есть из ТИКа должен спускаться еще и список тех избирателей, которые подали в этом улике неучтенные заявления, чтобы на всякий случай он не пришел, не проголосовал много раз. Теперь для тех же избирателей, у которых планы меняются очень часто, существует аварийный способ голосования, который я назвала, я передумала значит В день голосования, даже если избиратель вычеркнут из своего избирательного участка, из списка на своем избирательном участке, где он зарегистрирован, а он там случайно оказался и не уехал в какой-нибудь другой город, то он все равно может прийти на свой избирательный участок, предъявить паспорт, и тогда только после проверки территориальной избирательной комиссии, его должны включить в список избирателей, когда они убедятся, что он ни по каким заявлениям, ни в каких других местах не проголосовал. То есть предполагается, что в день голосования, 18 марта, территориальная избирательная комиссия будет проверять каждого избирателя, который пришел и не оказался внесен в списке, или пришел, передумав, что он куда-то уезжает, и, соответственно, будет обзванивать все участковые или территориальные комиссии страны, куда бы он ни прикреплялся в соответствии с своими заявлениями. И эта информация у территориальной комиссии будет. Это все запланировано Центральной избирательной комиссии в соответствии с порядком. Значит, Чтобы избиратели и наблюдатели не беспокоились, в порядке указано, что все эти действия будут происходить гласно и открыто. Значит, перед началом дня голосования любой наблюдатель или член комиссии с правом совещательного голоса может ознакомиться с реестром избирателей, которых нужно исключить из списка избирателей. И, кроме того, будут все проинформированы о числе исключенных, о числе включенных в список избирателей. И мало того, эта информация будет вывешена в помещении для голосования. То есть не только для наблюдателей и членов комиссии, но и для всех избирателей это будет гласно и открыто. Единственное, что не упомянуто в порядке, это как будет работать сама система газ -выбора. то есть это какие-то внутренние инструкции, каким образом там будут перемешиваться избиратели и как это будет соответствовать этим заявлениям. Мы просто этого не знаем, потому что это уже происходит за пределами возможности контроля действия избирательных комиссий. Это уже автоматическая государственная автоматизированная система. Но начало ⁇ это вход в эту систему, это сбор заявлений, выход из этой системы, это выдача списков, исключенных и включенных. Вот эти части происходят вполне себе гласно. Значит, что я хотела бы сказать напоследок, что порядок, который был принят 1 ноября, он не содержит никакой информации о э, втором туре голосования, как, впрочем, и о первом туре голосования. Он просто написан в целом. Да? И там указаны, естественно, все даты, которые относятся к первому туру голосования. Ко второму туру ни одной даты не относятся. На этом я бы хотела закончить свою лекцию. И э, я надеюсь, что э, 18 марта мы э, по, сможем увидеть, как э, будет реализован этот новый порядок голосования по месту нахождения. Спасибо.